здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня долгожданный наш кардиган опера который из обзора вишенка на торте дошла я к нему мне нужен был тишина и покой чтобы его сотворить наконец-то я к нему пришла значит что изначально хочу сказать я сейчас скажу про пряжу я вижу из того что у меня есть поэтому все сейчас я вам расскажу. Значит, первый кардиган вот, который черный опера. Я заказала с Алиэкспресс вот такие вот, вот такую пряжу в подмод с поетками. Вот видите, как она смотрится красиво. Вот чтобы приблизиться к, к оригиналу. У меня значит основная нить темно-серая и черная и плюс вот эта вот нить. Эта пряжа где-то у меня в общем, основная пряжа, вот ориентируйтесь на то, что основная пряжа у вас будет 200 метров в 100 граммах. Это я комбинирую, так что на это не смотрите, вы смотрите на то, что я вам говорю. То есть плюс-минус 200 метров в 100 граммах, это может быть хлопок, лен, если это, ну я думаю, все-таки это будет летний вариант. У меня это вискоза. Ну, чешского производства, поэтому я на ней не останавливаюсь, не буду останавливаться, я просто говорю, что вы можете взять любую пряжу, доступную для вас, даже акрил, здесь подойдет акрил, если вы закажете вот эту вот, это с Алиэкспресс, ссылочку я оставлю под видео в описании, вот, вот, недорого, два мотка у меня, вот, два мотка, девчонки, вот, единственное, что вам нужно будет для праздничности, да, заказать, это вот эти вот, эту пряжу с поетками она красивая очень, между прочим, она переливается не одним цветом, а такая вот радуга разноцветная, и дает малю малюпусенькие, совсем мосюпусенькие, и они так там теряются, и, ну, при том дают вот такой вот, как бы, бога, дорого-богатый эффект, вот. Ну, а соответственно, если вы хотите вещь уже на осень, то что-то, что-то что тепленькое подбирайте. Ну ориентировочно 200 метров в 100 граммах плюс вот эта вот нить. Хотя ее тоже можно не добавлять 200 метров. Это значит, что плюс-минус там 180-220, да? И всего у меня 4 мотка. Сколько уйдет, я в конце еще уточню, девчонки. 4 мотка у меня то есть 400 граммов еще что хочу сказать девчонки у нас рапорт кратен 7 пет петлям что у кучинели этих кардиганов 2 он черный вот этот опера и бежевый такой летний льняной ль ль то легко хлопковый вот какой-то такой вот я его сейчас вам покажу выведу на экран вот, то есть по этим расчетам вы можете связать либо тот, либо тот. Тут бежевый, он без пайеток, он более такой повседневный летний вариант. Из хлопка, льна, конопли, вот из чего-то натурального и проще узор. Вот если вы не хотите заморачиваться с этой оперой, хотя опера тут этот черный он конечно праздник кардиган праздник я по-другому его назвать не могу вот тут уж вы определитесь либо по... здесь посложнее потому что здесь вот этот вот узор которым мы вязали свитер он такой вот заморочливый чуть-чуть даже я даже мне нужно следить за рядами вот чтобы не потеряться поэтому девчонки смотрите сами либо тот либо тот оба узора ссылку я оставлю я на узор останавливаться не буду я буду останавливаться только в этом видео только на конструкции вот количество петель не меняется ни для того ни для того узора потому что она кратно 7 ну, здесь кратно 14 в этом узоре в том узоре кратно 7 поэтому мы легко вклиниваем в это в это описание два узора тут уж вам выбирать тот вы вяжете или тот вы вяжете Итак, сейчас доснимаю кусочек девчонки видео сейчас хочу вам сказать вот там же я не говорила потому что это было ну, процесс только начинался, да. Поэтому я не говорила. Сейчас хочу уже по итогу вам сказать, сколько показать вот схему я нарисовала, где у нас в сантиметрах все числа. Можете заскринить, кто собирается вязать, чтобы сверяться с числами. И ширина рапорта у меня вот здесь вот 12 сантиметров, да, это вот этого основного полотна. Что хочу сказать, пока вы еще не досмотрели до конца, девчонки, это, это просто получилась бомба. Я давно не была вот именно так довольна своим изделием, как в этот раз. Вот правда, просто получилась бомба. Мне очень нравится то, что у меня получилось. Вот правда. Так, значит, ширина рапорта 12 сантиметров. Это продолжение сейчас все будет. И еще сейчас я вам сейчас покажу, как я лоханулась опозорилась. Значит, я не знаю, как я посчитала, вот быстренько там рассказывала, там будет фигурировать вот это вот число, но 6 рапортов, да, это сейчас, сейчас все будет после вот этой вот вставки. Значит, но все решила оставить так, как есть, но сейчас говорю, что там ошибка, девчонки, сразу, я ее поймала, не могла понять потом, в общем, как у меня получилось, 144 петли. На самом деле здесь... 87, 80, 84 плюс 3, это значит, набирать вы будете 87 петель, сейчас я вам дальше расскажу, конечно, что 40, 147, но это неправильно, посмейтесь над Викой, вот что она не умеет считать наверное, на самом деле она уже разучилась то ли мозг усох ну в общем неважно то ли думала о чем-то другом ну, в общем кусок у меня был связан и я вот так вот себе посчитала 144 петли почему не знаю в общем 84 плюс 3 это набор петель вот дальше поехали по по плану по моим моим съемкам Все. в общем понятно да Далее, что, что у меня далее. Я вот начала, здесь тоже не буду останавливаться на элементах, как набор петель, узор, потому что тут тут уже тут я только останавливаюсь на конструкции этого кардигана. Значит, что я набрала? Значит, у меня здесь 6 рапортов, здесь у меня 6 рапортов, это значит 144 петли плюс 3 это я возьму в скобки, 147 петель, 147 петель, это значит 6 раппортов у меня этого основного узора, вот с этими листьями. Если это узор второй, то это у нас 12 раппортов, еще делится вот так вот, по 7 петель, оба есть, оба оставлю под видео ссылочку на эти два узора попробуйте решите посмотрите на два кардигана тоже вот на обзор оставлю ссылочку посмотрите определитесь и потом уже набирайте петли в общем я набрала эти 147 петель вот у меня рапорт состоит э -э плотности за спицы у меня спицы 7 миллиметров пишу 7 миллиметров спицы 7 рапортов, которые я отделяю маркерами. В этом вязании, да, девчонки, я отделяю это все маркерами. И вяжу просто ровное полотно. Сейчас у меня здесь... Так, и сейчас у меня три раппорта связаны. То есть здесь я набрала ровно петли и провязала 27 сантиметров. 27 сантиметров. Сейчас я вот эти спицы переодеваю. Одеваю здесь заглушки и спицы перенесу на другую леску. Что я сейчас делаю? Сейчас я вот оставила на спицах эту деталь. Три рапорта у меня связано И я вот возвращаюсь. Почему я рисовать так начала? Потому что я сначала набрала петли и провязала три рапорта 27 сантиметров. Это один рапорт 9 сантиметров. И теперь отсюда из каждой петли я буду набирать петли на полочку я вот отсюда ровно два раппорта я набираю и здесь плюс две петли что это значит У меня будет 28 плюс 3 петли потому что здесь останется кромочная 31 петля вот здесь вот для двух рапортов вот я по наборному краю вот смотрите я привяжу нить Сейчас возьму крючок не будет проще с крючком здесь так кромочную вот здесь вот не забываем девчонки можно спицей если вам удобно спицей то вы можете спицей и так раз два три четыре. 26 ой-ой-ой я вот здесь вот держу, девчонки 27 28 29 30 и 31 петля вот они, все петли мои, плюс для симметрии, девчонки, для второго варианта это то же самое будет не два, а четыре раппорта И сейчас я их просто переодеваю на спицы с крючка. не просто крючком удобнее вытаскивать, чем спицей. Все-таки вяжу в три сложения и теперь я вяжу два рапорта туда вот вот, таким вот образом здесь я конечно уйду в описание мою но я вяжу ровно просто два рапорта для второго узора это их будет 4 да. и так показываю что у нас сейчас здесь вот я связала вот эту вот правую полочку связала 4 рапорта это 36 сантиметров то есть она на один рапорт длиннее Сантиметрах говорю вам 36 сантиметров, вот и оставила их на вспомогательной спице. Здесь у меня не разутюжена вот видно, да, разутюжится будет так красиво. То есть, на один рапорт больше. Это для выреза. Мы делаем. Далее набрала, вот смотрите, отступила два рапорта и набрала опять за 31 петлю да, для второй, для левой полочки. И то же самое, вяжу вверх 4 раппорта. Вторую половину я довязала полочку. Тоже 4 рапорта Вот они разутюживать буду потом. Сейчас мне нужно их соединить. Для того чтобы соединить и совпали рапорты что нам нужно девчонки тут нам нужно сократить эти петли которые для семей значит я сейчас буду соединять вместе проймы это все дело Так, левую полочку провязывая по узора здесь у меня ровно 4 рапорта поэтому сейчас я начинаю с первого ряда если не ошибаюсь да, с первого ряда вот и все будут соединять это что касается узора тут следите чтобы вы ну нужным рядом закончили как бы это все дело чтобы потом соединить так для того чтобы соединить мы провязываем сначала левую полочку по узору здесь я с первого ряда как бы и вот когда я довязываю до конца ряда сейчас последнее я провязываю одну лицевую нет это будет наша лицевая петля одна отсюда а у нас получается что здесь лишняя кромочная и получается что вот здесь вот у нас лишняя я сейчас пока пересниму эти две петли и пересниму спицу, чтобы покажу вам, что у нас лишнее. У нас по большому счету лишние 4 петли. Вот, представляю, 3. Я уже, кстати, у меня уже э прогресс. Я вижу без схемы и без маркеров здесь вязала. Итак, смотрите, вот у нас это для симметрии. Вернее, здесь в конце она была для симметрии. Ну, в общем, и вот две петли и две петли. Из них нам нужно сделать одну. Поэтому мы их на стыке в пройме вот здесь, вот где присоединяем левую полочку к спинке, провязываем сейчас по узору у нас здесь накид и лицевая петля. И мы ее вот эти четыре петли, две отсюда, две отсюда, провязываем четыре вместе. Тем самым мы соединили пройме это все дело и у нас образовалась одна петля которая у нас есть для рапорта далее вяжем по схеме до второй проймы и так по второй пройме смотрите я делаю то же самое теперь я при, присоединяю правую полочку еще потом привязываю вот эти вот штукенции ниточки наши сейчас я просто буду вязать так переношу сюда и сюда 2 петли то есть две петли отсюда 2 отсюда 4 вместе я провязываю так не этой ниточкой вот это вот и накид то есть я соединила два раппорта здесь у меня вот будет это центральная лицевая петля все вяжу целое полотно, то есть и полочки, и спинку ровно. Ну, и потом встречаемся. Итак, девчоночки мои хорошие, я провязала вот здесь вот два раппорта вот всего лишь. Да. И теперь перехожу на спицы четыре с половиной миллиметра, вот такие вот у меня. И вяжу далее резинкой 1 на 1. Два раппорта. Это у меня 18 сантиметров. Я провязала основным узором от кроймы. И сейчас вяжу еще резинкой. Вот так вот примерно сантиметров 5. Так, показываю сколько я провязала резинки. Провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 рядов всего. Сейчас я закрою все петли. Дума хотела закрыть иглой, но не буду, потому что не хочу как бы прерывания нити. Там я сейчас закрою по узору, а в конце уже с этой же нити буду набирать петли. Поэтому вот у меня закрытие так. Если хотите, можете иглой, оно, конечно, более как бы смотрится. Ну, как бы фабричнее. Так, закрываю по узору, провязываю петлю и одеваю вот эту петлю закрытия. По узору провязываю и одеваю петлю. Вот так у меня будут закрыты петли. Не затягиваю сильно, потому что мне нужен эластичный клай, край. Все-таки это резинка. да? Вот, и так закрываю все петли. Так закрыла я петли. Смотрите, что у меня получается. Это чтобы вы не пугались. У нас нет вот этого классического выреза, да, V-образного либо круглого. У нас идет вот полочки идут ровно. Это так и в оригинале. Очень сложный узор для именно для м -м, закрытия. Кто вязал Джемпер этим узором, те знают поэтому вот все там и в оригинале тоже все там ровно, так что не пугайтесь, девчонки, все-таки есть на данном этапе, вот так вот выглядит, я разутюжила, уже нарисовал мой узор красивый, и теперь по планке вот здесь вот, девчонки, почему я говорила, что этим способом будет удобнее закрывать петли, потому что я вот здесь вот буду набирать петли из каждого ряда, вот что это значит. Так, сейчас у меня тут. Так. Вот смотрите. Здесь для планки я набираю петли из каждого ряда и буду переодевать их на спицу вот таким вот образом. Здесь на резинке, конечно, их будет больше, но это даже и ничего. Потому что не из кромочных я набираю, хотя может даже, да нет, все нормально. Вот здесь вот их будет, как бы они не с такой чистотой, но в общем из первой петли узора я набираю петли. И тут же переснимаю сзади на спицу. По кругу то есть по кругу вот на, я начала с правой полочки потом петли горловины и далее петли левой полочки вот сейчас я вот таким вот образом продвигаюсь и сейчас я попробую спицей может спицей и нормально нормально наверное я спицы все-таки буду набирать вот еще раз повторюсь из каждого ряда потому что ну, за счет плот разницы в плотности и за счет ра разных узоров это как раз будет нормально все я набираю по правой полочке потом из каждого ряда потом по спинке из каждой петли здесь по спинке вот и по левой полочке из каждого ряда и так вот они мои набранные петли видите вот на спицу. всего у меня 208 петель и вот что я думаю, один ряд я провязала чтобы посчитать петли и думаю, что я все-таки еще на размер возьму меньше спицы возможно, сейчас я еще пару рядов посмотрю и провяжу и подумаю, может быть я распущу это я сейчас такие предположения у меня и поменяю на тоньше спицы, возможно нет потом вам скажу так девчонки, все-таки вот смотрите, все-таки я поменяла спицы, я уже начала рука вязать вчера ночью, поменяла спицы на четверку, на четверку и провязала, раз, два, три, четыре, пять, шесть, тринадцать рядов. Вот. И сейчас буду петли закрывать. Закрывать точно так же, как и здесь. То есть, и покажу вам. Так, девчули мои, смотрите, я до закрываю до конца, нить здесь не обрезаю. Это то, что я говорила, что вот мы одной же нитью и идем, чтобы меньше было узлов. Вот. И сейчас я еще сделаю один фокус, который мне очень понравился именно в оригинале мне. Значит, вот последняя петелька. Я убираю спицы, беру крючок. Крючок я использую половиной миллиметра, то есть меньше, чем пап якобы положено но мне так удобнее я и спицы так вы знаете беру значит там вот здесь вот где начинается резинка вот такая вот как бы цепочка декоративная и вот сейчас кстати не знаю получится ли у меня я попробую ее повторить значит что я делаю вот такими полустолбиками я продвигаюсь сюда в начало как бы при соединении этой резинки это, опять же, для того, чтобы не обрезать нить и одной нитью это все сделать. Потому что здесь у меня три нити. И плюс вот эта шелковая или искусственная, вот эта с пайетками. Она, ну, не хочу я потом эти узлы. Как бы надо чуть подтягивать, девчонки. Так, есть, я здесь. Теперь, вот смотрите, нить я увожу туда наизнанку. Ну, то есть, нить у меня будет внизу. И здесь я вот провяжу цепочку по, по первому, как бы, ряду. Вот он, первый ряд. Нить я буду захватывать там. С той стороны, конечно, это... Не очень удобно, но очень красиво. Вот она, петля у меня первая. Сейчас я вам все буду пока... еще покажу поближе. Так, значит... Вот где мы набирали, видите, петли. Вот она. Вот основная деталь. Вот первая петля. Ну, кстати, у меня тут почему-то так. Я, наверное, не затягивала. Вот здесь вот, конечно, придется медленно. Вот. Там я не знаю, как это сделано, но я это вижу так, вот, э вот, эту вот этот элемент. Старайтесь, чтобы вот у меня уже здесь петля одна большая, а эти маленькие, конечно, подравняю. Но старайтесь, чтобы петельки были одинаковыми. Но я думаю, пару штук сделать, и оно, рука адаптируется к этому. И будет все хорошо ну в общем потихонечку я вот так вот прям по всей планке пройдусь не спеша потому что не очень удобно но я же говорю зато потом будет красиво вот вся резинка будет как бы по всей резиночке вот такая вот цепочка и очень мне это нравится Возможно, я этот элемент потом еще где-то буду применять. В общем, очень медленно нужно, чтобы не потерять ни нити, ни петли. В общем, таким образом я продолжаю вязать. Итак, вот я довязала, закончила здесь я нить обрезала и заканчиваю сейчас я это все дело потом еще разложу и покажу вам в общем вот как это выглядит так вот видите как получается что вот этой вот цепочкой ну как бы отделю, отделена вот эта планка и здесь я нить уже обрезала затяну ее туда Ой, так плохо, вот что я не, хот не хотела как бы обрезать вот эти поетки, оно цепляется. Мне теперь нужно после вот этого кардигана отдыхать месяц. Этих поеток не нравится мне, с ними вязать, ну неудобно, я не получаю того как бы кайфа, да. Вот, ну и далее рукав. Я, получается очень очень дорого-богато красиво и прям так благородно так и продолжение девчонки у нас рукав значит если вы следуете моей плотности и э, узору ну, то есть все вяжете так как я под вот по моим расчетам там три рапорта там четыре раппорта вот он вход в рукав, вот здесь вот ниточка, за ней я привязываю рабочую нить, то у вас, вот я один рукав просто связала уже, чтобы прочувствовать его, и уже вам четко говорить. Значит, я набирала три раза, кстати, петли. Подождите. то вот. Я набираю петли, девчонки, из каждой кромочной. Вот вы знаете, утомилась от этих трех ниток и поеток, честное слово. Вот, значит, все как раз, мне нужно 42 петли, и вот как-то как так, вероника, как раз оно и получается, что эти 42 петли, они у нас и вытягиваются из каждой кромочной, пробовала я аж говорю, я по-разному, ну, вот, Итак, вот я набрала 42 петли, девчонки. Здесь я цепляю маркер. Вот такой вот он, он у меня нестандартный, потому что толстые спицы и тот маркер продвигается туго. Значит, начинает от маркера, вот по схеме, вы вяжете 3 рапорта, ровно 3 рапорта, но так, как указан рапорт, по 14 петли. Здесь нет соединительных, как бы, этих, для симметрии петель лишних. То есть тут чисто три рапорта по 14 петель и вот мы вяжем рукав я сейчас покажу один я связала как он расположен значит вот здесь у нас плечика мы начали набирать отсюда с проймы видите он как бы тонкий здесь еще не разутюжен короткий потому что у нас очень вот, вот, спущено плечо вот здесь вот чуть он корректирует линию плеча благодаря тому что он стянут ну, в общем это все только в плюс работает значит начинаем отсюда рапорт вот у нас он один половинка то есть 2 у нас как бы э, наполовину он у нас на переднюю деталь и на спинку и третий три раппорта единственное что здесь четный ряд вяжется по узору то есть где у нас вот эта вот изнаночная петелька по узору то она изнаночная все остальные петли и накиды включая накид у нас лицевые петли нет петель для симметрии нет изнаночных рядов есть четный ряд который вяжется по узору это что касается узора и вот я вяжу три рапорта вверх и три рапорта по кругу. Так, итак, рукав девчонки. Смотрим, раз, два, три лепестка, три рапорта у меня. Но это чуть не, не сначала, поэтому вот здесь вот конец. Ну, в общем по схеме это три рапорта. И далее перехожу на вот эти на четверочку спицы и вяжу резинку. Ну, ну, вот сколько я хочу. <смех> ну, я так предполагаю, что точно так же, как на планке. Вот сколько же. Так, 14 рядов, девчонки, провязала я. И закрываю петли. Опять же, закрываю по узору. Все как внизу, все как на планке. Везде одинаковая резинка у меня. И везде одинаковый способ закрытия петель. напоминаю, по узору провязываю и одеваю первую на вторую. Таким образом закрываю все петли. Так, девчонки, вот он мой результатик. Что я еще сделаю? Рука, вот смотрите. Резинка. Все точно так же, как везде. Кстати, резинка у меня везде одинаково, по 14 рядов. Прям везде, везде. Так, далее еще, смотрите, что у меня есть обычные крючки, но они большие, вот смотрите, не, ну как бы они-то обычные, как бы по своей техническим свойства, но э, больше, чем классический крючок. И я вот сюда с изнаночной стороны пришью вот эти вот крючки. Конечно же, я не буду показывать вот так вот пришью, чтобы эти полочки были как в оригинале. У них тоже я предполагаю какие-то подобные крючки, чтобы вот эти полочки были вот так вот застегивались в стык. Вот всего три штучки, я вот так вот сделаю, чтобы можно было это застегнуть. Вот сейчас я их пришью и сделаю вам демонстрацию.